Переводим хряка. Летний вольер. Все кастаны фарышки. Почему? Потому что пропускаю второй загул, не могу вычислить. Сразу упустил момент и все. То есть загул тихий. Признаков, что она гуляет, нет. Но она гуляет. А как он будет? Лучше знать, когда ее открыть и покроют. Потому что я хотел ее испустить, но смотрю, не получится. Заказал по новой почте. Три решета. Вот таких вот. Толщина, по-моему, 1,8 мм, он говорил. Ну, толстый металл. Я заказал себе э, двоечку, 2,5 и троечку. Это у нас... Это у нас... Это у нас троечка. Вот это у нас... Ага, двоечка а вот это 2,5 да, 2,5 заказал, потому что сильно мучаюсь я с этими решетами у меня такие вот есть, типа вот, вот, вот такие то, с тонкого металла, и их постоянно выбивают вот такие квадратики и бывает, я уже начал вот так лечить, ну таким методом, то есть и бывает ну, не увидишь, что пробито, и ячмень идет, допустим, целый туда в ящик. А на саму крупорушку заводская, вот, одна штука была, это получается 4,2 мм. Ну, она сильно большая. Я вообще все на 2,5 делаю. А это сейчас хочу о, отходы пшеничные, те, что я покупал 5 тонн, на двоечку. А ячмень на троечку или на 2,5 мм. Ну, посмотрю поставлю 2,5 и поставлю троечку, как будет лучше ну, вообще на 2,5 нормально ну просто что ячмень дольше чуть и вот так я ставлю вот у меня получается отдал я за одну вот такую сетку 370 гривен 370 гривен на три штуки и заплатил за доставку на почте. вчера забрал сегодня буду уже ну мне получается как раз на две сетки хватает, вот раз то есть мне хватит надолго их. Ну и металл толстый, почти 2 миллиметра, то есть шикарно вообще, довольный. Супер. Яшка каштана увидел. Что повели его. Реакция такая. раз нету, будем так. Сейчас намочу, пускай относятся хорошо. Нет, ну размокнемся и потом щеткой маленькой выкирешься. Помыл. Только нам, конечно, лучше. Надо будет обязательно купить нам на новый сайт. Нарезал с квадрат трубы вот таких вот закладушечек. По 6 сантиметров шириной. И 6 миллиметров толщина металла. И вот так их Вот так будем варить Копори. Только-только нарезал. Покажу, как варить, как я варю Копори, когда есть пенопласт. Чуть-чуть размахил. Терп-терп. И все, сейчас смываю. И на этом все. главное размочить хорошо, оно попролепало. Ну вот. вот. и сюда. О. О. Красота. Прости вот такие уголочки вот, вот таким образом сюда вверх обварил и низ. или вверх и бока, ну без разницы Также часто пишут Станислав такой пересекой не знаешь, что варить, когда рядом пенопласт нельзя согласен вот такая штучка раз, а ниже, два, и вот так вот, три, работаю в обычном режиме. Вот, смотрим, электроды, правда, оглимые, вот эти вистековские, не очень. Вот таким образом заварили. Ну, пока не буду варить, верх и низ хватит головой, я думаю. Так же самое следующее. Раз. Просто если даже я без пенопласта начал утеплять, ой, говорю, утепляю, варить, я попалил бы тут нижний утеплитель, который я делал за профлистом за наружным. По-любому он бы погорел. А так нормально. Сразу беру закладушечку. Закладушечки цепляю массу. Мне электроды хорошие нравятся, монолит. Эти так сильно. назад маску вперед погнали Больше беру металла из закладушки, потому что толщина 6 мм, а стойка 2 миллиметра. Мм. Прожег чуть-чуть, ну, ничего страшного. Сейчас рука набьется, это только вторая, первая. Это вторая. И вот так погнал. Ну, все закладушки я поварил, полностью все. По кругу. Все нормально, пенопласт целый, ни день ничего не погорело, все отлично. Так, у нас получается, все, пошла нутрянка. Вот, допустим, вот таким образом я утеплил внутреннюю часть. Сразу скажу, что вот этот параун, он, и, ну, много кто спрашивает. Я его использую так же, как гидропаро- и термобарьер. То есть он и воздух не пропускает, и холод держит какой-никакой, Ну, держит их два. Два у меня, получается, внутри один и снаружи этим с отражателем второй тут она каждой колонне пенопласт двоечка тоже просто я сюда еще не вставлял а так везде есть снаружи напротив каждой колонны двадцатка пенопласт и вот вот это я вот внутреннюю часть подутеплил и начинаю крутить буду пробовать так сказать первый лист внутренний что оно выйдет и что оно получит так начну с внутренней стороны с того угла сюда а здесь обрежу ну я точно не знаю как оно выйдет но я примерно окна я потом потом когда я вот это вот все сделаю ну, внутреннюю часть. Внутри будем делать подсыпку песка сантиметров 10, где 10, где 15, где 5, а где может и 20. Это внутри насыпим песка и потом заливка бетона. Сантиметров 8-10. Прям, ну, получится так где-то будет еще. Насыпь из с бетона. Снаружной части. То же самое. Внутри снаружи будет отмостка с бетона. Так, ну вот и так примерно все будет. Сегодня я взял саморезы подлиннее 30-ка. 30 мм. Длина, потому что здесь кинопласт не везде четко заподлисла, а где 5 мм выглядывает. Заброс, а его будем листком поджимать. Ну, и так теперь предстоит мне... Ну, а так выходит, то есть закручивает хорошо, протягивает, сжимает туда прям пенопласт. Потому что пенопласт чуть-чуть торчит сюда, за брус. И его так профлистом сжимает. но ну, вообще супер получается. Получается вообще... Видите, глухой звук. Хороший получился такой матрасик, термос. И сам профлист хорошо... Прилегает вообще четко. Я одну волну делаю наклёст. То есть отлично. Ну, единственное, что надо каждую эту размечать сейчас. Где крутить. Потому что уже 3-4 дырки сделал мимо. Единственное, что радует, для себя делаешь, не для кого-то. То есть как мне нравится, как мне хочется, так и делаю. Ну вот так, делать еще много, но не спеша все сделаем. Поначитывался в ваших комментариях. Сиханул и оставил целый ошейк себе на шашлык. Никогда сажейка, ну, последние годы не жарил шашлык, может когда-то даже не помню когда а это решил после забоя оставить себе шашлык на шашлык ошеек ну думаю попробую, а то все вот ошеек надо оставлять ошеек вот попробуем ошеек Я не весь, правда, потому что и так сильно много. Ошеек большой. Так, пока так. Потому что ошеек большой. Ну вот, попробуем, что такое ошеек такое шашлыки за шейка? то мы все время оставляем внутренние вырезки или там и внутренняя вырезка и часть лопатки мякоти ну, в основном внутренние вырезки или обычная вырезка антрикотки ну как мы называем наружная вырезка но это по правильному Шейки свои есть но не свои со своих свиней думаю да ладно не продам килограмм по 160 гривен оставлю себе там несчастных 5 килограмм ой вадит несчастных 5 килограмм буду я вот шумы свиноводы себе не позволим со шейкой шашлык жарить забываем так, наверное, надо переворачивать пы ты-тык, -ты так, давай сюда, так, ты вот так, ты вот так. Замочил заранее, грубо говоря, с утра, одевал на шампуры мягкий-мягкий, надо как-то снять видео, как я замачиваю шашлык. Раза. Ну ох, вот так ну вот таким методом будем пробовать жарить. Чаще надо переворачивать. так сильно жар. погорели ну я когда буду пробовать не буду конечно снимать ну а так кому интересно потом скажу и как вы можете наблюдать вот шашлык уже почти готов никаких выделений пенообразных Нету.